То, что мне заявили, сумма была порядка 20 миллионов долларов. Человек заработал на кризисе 2008 года. Я могу рассказать, если вам интересно. Две истории, которые мне хочется рассказать. Первая история это я еще работал в Воронеже. Кто с Воронеже, всем привет. Общался с человеком. Ну вот я сейчас, если скажу. Нет, я не буду говорить, какая сфера была, но человек на самом деле состоятельный, это не в Воронеже было, а это в близлежащей области было. Он был владельцем одной из сети нефтезаправочных станций. И разговоры у меня с ним были где-то это 11-12 год. Я хотел привлечь его в качестве инвестора, потенциально ему было интересно работать стройкой диалог, но он там больше стремился работать на Америке. Я он рассказал свою историю, Максим, все верю, уважаю, с уважением отношусь к компании, к вашей, да? но я на самом деле для себя принял определенное решение. Я покупаю все на 80-90% дешевле, чем это стоит на самом деле. И он привел пример, что он вложил… Сумму порядка 1,5 миллиона долларов он вложил в акции Citibank. И Bank of America в 2000, ну, я не помню, то ли 7, то ли 8 год, Lehman Brothers, когда обанкротился, финансовый сектор просто посыпался. Да? То есть акции компании Citibank потеряли в капитализации 95%. Друзья, просто задумайтесь об этом. Это значит, что если компания, акция компании стоила 100 долларов, да, то она упала в цене до 5 долларов. И после этого она отросла, то есть, практически восстановилась. И Задумайтесь только об этом. Возможность, то есть, просто дождаться момента, да. то есть, человек, который следует стратегии Насима Талеба. И потенциал роста в 15, 20, 30, даже там 50 процентов ему неинтересно. Да, то есть, он на этом, ну, он делает вот так вот свой капитал. И у меня это очень сильно отозвалось, я говорю, блин, но, к сожалению, я не смог этим воспользоваться, я не обладал таким инструментарием, такими возможностями, чтобы работать тогда, работать на американском рынке лично. И говорю, вот он локоть близко, да, но его не достанешь, не укусишь. И то, что меня действительно вдохновляет, то, что меня воодушевляет, что мы очень близки к таким историям, да, мы близки к ситуации, когда компании будут терять в капитализации не меньше, и вопрос где я буду, с чем я буду и в каких инструментах я буду в этот период. Понимаете, вы в любом случае видите, когда кризис начнется. Другой вопрос, как э, говорят в, в профессиональной среде, что такое падение на 70, по-моему, процентов, это падение на 50 процентов и падение еще на 50 процентов. То есть, э, когда начнется валиться, да, очень важно понимать, э, Фактор, когда это остановится, И здесь я расскажу свою историю. Это тоже уже было в Воронеже. Есть там два таких человека, достаточно известных в городе, да? партнеры. И, соответственно, я встречался и общался с одним на самом деле. Встреча была приглашена. В 2008 году открывался филиал компании ⁇ Тройка диалог ⁇ Я был заместителем директора. Мы собрали там весь Бамон, да, центрального черноземного региона. Провели красивую очень презентацию. Рассказали, что доллар будет укрепляться, что рынки будут падать, что это хорошая возможность для того, чтобы сохранить денежные средства, купить доллары. Будет хорошая, уникальная возможность для того, чтобы купить упавшие в цене активы. Это было в ноябре 2008 года, как раз таки самый разгаз от кризиса в России. И ну, там плавно все это перетекло в декабрь, люди все договорились, у меня была задача с ними, со всеми встретиться, познакомиться после нового года. И вот я встречаюсь с этими партнерами. Сижу, рассказываю, говорю, смотрите, вот просто говорю вам в качестве примера, да, акция Сбербанка год назад стоило 100 рублей, сейчас акция Сбербанка стоит 15 рублей, для понимания это январь 2008 года. Если вот Сбербанк разобрать по частям и по балансовой стоимости продать те активы, которыми владеет Сбербанк балансовую стоимость, то на одну акцию придется 37 рублей. А она сейчас стоит 15 рублей. То есть вы защищены от банкротства даже в том случае, ну, если вы защищены, ваш капитал защищен, даже в том случае, если Сбербанк вдруг будет банкротом, его обанкротят продадут с молотка, вы все равно на каждой вложенный 15 рублей получите как минимум 22 рубля прибыли. Ну, человек такой слушает, ничего не говорит, и тут партнер его говорит. Слушай, подойди сюда. Подхожу. У него открыт, соответственно, ноутбук. Ноутбуке. Загружена торга, торговая программа Quick через Сбербанк, оформленная, да, и на счете там сумма порядка 12 миллионов рублей, просто кэш. А Он говорит, покупать Сбербанк, я говорю, ну, я вот как бы рассказал свое мнение, что покупать надо, как бы одну акцию смысла, наверное, покупать нету, но идея очень хорошая. Он говорит, я прям сейчас куплю на 12 миллионов, если ты гарантируешь, что акция Сбербанка завтра не будет стоить 5 рублей. И я такой... Я не могу вам этого гарантировать, да, то есть мы вообще гарантировать ничего не можем, согласно законодательству. Он говорит, но если не можешь гарантировать, то зачем ты тогда в принципе ведешь эти разговоры? Я говорю, но ну, тут речь не про гарантии идет, здесь речь идет про то, что здравая логика, да, если вы сейчас купите по 15 рублей, а он со 100 рублей упал за 12 месяцев, ну пусть восстановление снова до 100 рублей значения займет у него там следующие 2-3 года. Но ну, ну вы же за три года даже заработаете там значительную сумму прибыли. Он говорит, я не буду покупать". В итоге человек не купил. То есть один человек покупал акции Ситибанка, упавшие в цене на 95%, другой человек соответственно не захотел покупать акции Сбербанка, упавшие в цене на 85%, потому что он ждал, что она будет, пойдет на 95%, чтобы купить по 5 рублей. После этого мы через три месяца встречались, акции Сбербанка были уже по 45 рублей вместо 15 в апреле 2009 года, на что он сказал, ну слушай, сейчас то смысл какой по 45 покупать, пусть снова в район 15 вернется, я говорю, ну смотрите, 45 до 100 рублей еще потенциал роста 100 процентов мы можем заработать, он говорит, ну смысла нет Максим покупать, а после этого мы еще прошло Прошел один квартал, акции стоили там уже в районе 75 рублей. Я говорю, но ну, все равно об еще есть. Он говорит: ну давай мы прекратим на самом деле общение, потому что мне оно неприятно. да, То есть тебе не хватило воли убедить меня в том, что акцию Сбербанка нужно было купить по 15 рублей. Тогда у меня не было этих индикаторов. Да? То есть тогда я только переживал первый такой существенный кризис как клиентский менеджер, потому что и с клиентами надо было общаться. Сейчас у меня есть проверенные повторяющиеся паттерны, которые я для вас готов раскрыть. То есть, чтобы у вас было четкое понимание, когда нужно покупать. Помимо всего прочего, я вам покажу, на каких инструментах можно заработать еще и на падении. Соответственно, друзья, вот если интересно, да, подробности, вы, во-первых, можете зарегистрироваться по ссылке «Антикризисная практика». Мы не объявляем войну кризису, кризис он сам придет и спрашивать нас не будет, да, то есть вопрос в том, готов ты к этому кризису или не готов. Если есть что сохранять, если есть что беречь, если хочется иметь спокойный, сонный быть, и иметь пошаговый алгоритм, как действовать в кризис, от каких уровней действовать в этом случае вы можете идти непосредственно на практику. То есть, если вам нужен инструментарий, техника, технология да, выстраивания оборонительных рубежей по поводу кризиса, чтобы встретить его во оружие и подготовиться, выдержать первый натиск и потом резервы бросить для приумножения капитала, и здесь очень правильно и хорошо было замечено, друзья, что, они а не кажется ли вам, что мы находимся сейчас, если брать вот эти вот этапы, экономического роста, да, как у нас развивается экономика. Я могу констатировать тот факт, что мы находимся, наверное, где-то вот, вот здесь вот, то есть у нас сейчас идет сочетание этапов краткосрочного цикла, краткосрочного кредитного цикла и долгосрочного кредитного цикла, и здесь может быть прям очень и очень существенное падение. А это на самом деле страшно, это целое. Ну, целые поколения, на самом деле, ну, нищенствуют и теряют деньги, теряют капиталы, потому что все привыкли, что кризис там бывает по продолжительности. не два года, да, и, соответственно, через один-два года все пройдет, нужно просто подтянуть пояса. Мне кажется, что мы очень далеки от этого, потому что те меры, которые применяются мировыми центробанками сейчас, чтобы ничего никуда не сдвинулось, они очень большие, они колоссальные. Никогда столько денег в мире напечатано не было. То есть размер долга мирового превышает 150 триллионов долларов, друзья. Громаднейшая финансовая пирамида построена в глобальном масштабе. Да, и здесь очень важно вопрос, что ты с этим будешь делать да, и как ты при этом будешь жить.